Вот, добрый день. Сегодня вот прямой эфир ветеринарного врача Меркулова Федор Николаевича. Это его первый прямой эфир. Мы сейчас проверяем технические, технические способности этого прямого эфира. Спасибо, что присоединяетесь к нам. Это мой папа, я дочь Наташа Меркулова. Просто помогаю ему сейчас. Вот смотри, пап, видишь, тебе... Машут, что присоединились твои подписчики. Здравствуйте, вот пишут угу. тебе. Значит, уже да. видят. Да, пожалуйста, здорово, что вы машете. Таким образом, вы показываете, что вы присоединились к прямому эфиру, и мы будем понимать, что трансляция идет и сможем общаться. Сейчас мы просто пытаемся параллельно запустить прямой эфир на YouTube. Пока это не очень удачно получается, что он не хочет запускаться. Так, отлично, смотри, он видишь, к тебе пришли подписчики, мажут тебе рукой. А напишите, увижу. пожалуйста, из каких вы городов, просто э, города напишите, мы будем понимать. С какой аудиторией работать. Да, да. с какой аудиторией работать. Угу. Это они писать не будут, вот, которые здесь, а они будут задавать вопросы, я так поняла. Или... Будут и писать, да. и задавать. Писать я вот не из Москвы у нас да. тут есть Мила подписчики. Карлыч. Угу, замечательно. Краснодар. Вот, пожалуйста. Ну, вот и хорошо. Так, угу. трансляция с Ютубом у нас. Смотри, смотри, смотри, смотри, Оренбургская транс. область, вот, пожалуйста, тебе пишет. Родина. Оренбургская область, Родина. Ну, давайте сделаем таким образом. Если у нас хорошо сейчас работает Инстаграм, мы начнем тогда трансляцию в Инстаграм, а потом запишем ее и повесим на YouTube. У вас в любом случае будет эта информация записана. Все, пап, начинай я работать. тебе передаю слово. Поэтому да. работать. Здравствуйте, мои дорогие. Я Меркулов Федор Николаевич, ветеринарный врач. Закончил я Оренбургский орден трудового Красного Знамени институт, вот в 1980 году. И по распределению тогда еще в советское время был направлен в Иркутскую область. Вот. Долгое время, а собственно долгое время, 40 лет я отработал в Иркутской области ветеринарным врачом. Сначала в колхозе, в хозяйствах с продуктивными животными, крупнорогатый скот, свиньи, овцы, вот, лошади. Вот. Потом волей у судьбы стал работать в ветеринарной клинике городской, в государственной ветеринарной клинике, а потом уже и по мере дальнейшего деятельности в частных ветеринарных клиниках. Вот. Но за 40 лет профессии не изменил. Вот. Миллионы было случаев всяких разных, миллионы было вопросов, миллионы сотни спасенных животных. Вот. О горечи поражений говорить не буду, потому что это... Везет в этом вопросе. Вот. Основная моя деятельность как ветеринарного врача как, и любого врача, как и любого врача, это профилактика, предупреждение болезней. Ну уж если лечить, значит будем лечить. И вот в последнее время я обратил внимание на то, что очень много задают вопросов по уходу, кормлению и содержанию животных. Очень много задают. Больше, чем о лечении животных. Но это неплохо, потому что лечить в прямом эфире и давать советы, что дайте так, дайте это, не есть хорошо. Я по мере силы возможности, по мере поступления ваших вопросов, я буду отвечать на все ваши вопросы, постараюсь ответить, а уж как я отвечу, судить вам. Вот так. Давай, вот хорошо, так. где вопросы? Вот. До этого мне поступило определенное количество вопросов. Вот. Вот Ольга... Литникс задает вопрос. Давненько, правда, но мне кажется, я отвечал. Может быть, на многие отвечал, но я вкратце их буду говорить, вы меня поймете. Спасибо, очень интересно. Кошка наша выезжает на дачу, ест там траву каждый день, несколько раз, а магазинную в городе не ест. Жду сезонное видео про клещей, чем опасны для кошек, как удалить присосавшегося паразита. Надо ли его в лабораторию отправлять? Чем обрабатывать место укуса и опасен ли его укушенный клещом? Кот для маленьких детей. Очень грамотный вопрос, замечательно. Вот. То, что кошка ест траву на даче, она выбирает ту травку, которую ей необходимо есть. У них же все на рефлексах, у них же все на инстинктах у животных. Вот. Это мы соображаем. И то порой и так. А у них все на рефлексах. А вот так та, трава, которая э, посевная, скажем так, из магазинов, но она одна определенная, но едят многие. И потом не надо забывать от индивидуальности животного. Каждое животное, так же как и человек, индивидуален. Этот кот будет есть рыбу, а этот кот не будет есть рыбу. Этот кот ест молоко, а эта кошка не будет есть молоко. Вот таким вот образом. Вот. То есть Дальше. Я в виду вот эта трава да. магазинная, там просто э, не очень подходит. да? Да. -то а, и, травы не то, совершенно что -то. правильно. И причем они могут есть разнотравья. Вот попутно... Э вот попутно про траву, значит, скажу то, что вот задавали тоже вопрос, вот я его помню на память, что вот поест траву и рвет. Для чего она ест траву? Для того, чтобы почистить желудочно-кишечный тракт, ну, в частности, желудок. Она набьется клетчатка крупноволокнистая, а я первый свой эфир, первое свое выступление не в эфире, а в вопросах и ответах посвятил как раз вот зачем кошкам давать траву, почему кошки едят траву. Вот как раз это есть у меня там. Вы... Идёте, если захотите, там есть. есть и вот... И это если после это отлично, это хорошо. наоборот хорошо, это очень даже хорошо. Она поест, поест, поест, в желудке там э, у, уложится она в какой-то степени. вот И так, и так. И э, с животным э, рефлексом выскакивает и трава эта, и волос, который содержится там, эта кошка чистится. Это хорошо, это даже очень хорошо. И этого бояться не надо. Не надо никакой циррукал, не надо никаких мер лечения принимать. И еще дальше. Вот... Видео про клещей. Я очень много говорил о клещах. Очень много говорил о клещах. Пренеприятная штука, пренеприятный паразит. Вот. Конечно, лучше опасаться, есть множество капель, я их называть не буду, не потому что я их не знаю, а потому что в каждом регионе, Краснодар, Оренбург, Пенза, допустим, Москва, э, севера наши, все что угодно, в каждом регионе есть зоомагазины, и они оснащены по-разному, вот, но ну, я знаю, что они оснащены очень даже неплохо, вот, там есть все эти капли, там есть все эти препараты, девочки, которые работают в зоомагазинах, они нисколько не ни меньше молитвы, его знают обратитесь расскажите причину они вам посоветуют именно вот эти капельки они а вот эти и именно вот эти вот вот этот препарат они а вот этот вот. вот я имею в виду ушные капли глазные капли и значит вот от клещей вот сейчас превеликое множество этих препаратов их бояться их не надо они все работают неплохо вот. ну, в разной степени, одни слабее, другие сильнее. Вот фронтлайн. Сейчас вот я назвал фронтлайн, я как будто бы его агитирую. Нет, я его не выпячиваю, не агитирую. Просто прекрасный препарат, который работает против многих видов паразитов. То, нет. чем ты пользовался, то, что на То, что, то, что я знаю, то, что я применял, и все. Mm -hmm. Или Ивермек, наш ветеринарный эм, препарат против экта- и эндопаразитов. То есть Ивермек, э, весь ивербектиновый ряд. Он бьет. Экта и эндопаразитов, то есть вши, блохи, клещи, экта, которые наружу, и эндо, которые внутри. Таксокороз, кошек. Вот. И дальше выходим как раз к следующему подвопросику под из этого же вопроса Ольги Литникс, что отправлять, ну нет смысла отправлять в лабораторию, ничего тут такого страшного нет, не надо. Место укуса обработайте раствором йода, вот. Ну, ты имеешь в виду, а если вдруг клещ заражен, и там какая-то болезнь лайма, конечно, лучше тогда... А, а, а это уже потом будем лечить. Спрофилактировать это невозможно. Спрофилактировать это невозможно. Виду, если клещ у хозяйки найден, то можно его отправить в лабораторию. Ничего ну, отправить, нет? если то вреда не будет, будет лучше, конечно. Будет лучше, будет лучше. И написано, как его удалить. Удалить. Если вы будете удалять сами дома то в зоомагазинах есть специальные приспособления. Вот гвоздодер вы прекрасно знаете, что из себя представляет, металлический большой. Точно такая же штучка, только малюсенький э пластмассовый. Э -э вот. Поддевать его, головку поддеть, чуть-чуть приподнять и вращать против часовой стрелки, чуть-чуть-чуть вытягивая. Никаким маслом заливать не надо, никаких ничего делать не надо. Вот, так, Вращение... почему не надо заливать маслом? Многие очень считают, что надо заливать маслом. Легко, и, легко и просто отвечу на этот вопрос. Дыхальца. Клеща находится в задней части, и вот он погружаясь туда, и э, почему клещ кусает и животное не беспокоится, не беспокоит его, потому что прежде чем укусить, он вводит э, анестезирующее вещество и э, не больно животному, да и хоть и человеку тоже присосался, присосался. И вот э, бытует мнение, что если перекрыть эти дыхальца маслом, то он задыхается, и не дышать ему нечем, и выходит сам. Ну, я, например, вот за 40 лет работы врачом такого, ну, не знаю, что... А, по-моему, наоборот, да, масло мешает. Э, а э, потом ну... скользко будет, да, и, трудно, и это потом, можно навредить. А он легко и просто выкручивается. Обратите внимание, возьмёте увеличительное стекло, потом, если сами будете у посмотрите, э, убрали ли вы головку, головку, чтобы не осталось. Если головка осталась там, ничего страшного, придержите кошечку-собачку э, вдвоем удобно и э, лезвием или чем-то таким плоским ее легко булавочкой обработайте ее там там обработайте ее там и выговорите ее оттуда и все чтобы не было вторичной инфекции и все ничего страшного вот Смотри, вот тебе начали поступать вопросы да. давай на свежие Я вопросы начнем отвечать здесь написано да а, вот он видишь ребенок стрягущий. подхватил стригущий решай. Вот. Стоит ли проверить кота, если м, особо близких контактов не было, э, стригущий лишай, я тоже говорил на эту тему, я отвечу на ваш вопрос сейчас, я тоже говорил на эту тему, это грибковые заболевания. Э, стр... Лишай, парша, фавус, микроспория, все это грибковые заболевания. Они все разные и почти что все в одной группе, почти что все одинаковые. Ну, стригущий лишай, трихофеттия. Если вы у ребенка обнаружили стригущий решай, вы идете в больницу, в поликлиникуле, принимаете вас принимает врач дерматолог и первое, что он спрашивает, есть ли животные в доме. Так, так и было, если вы ходили в больницу, так и было. Вот. и он просит, может спросить справку у вас, спросить справку, дайте мне справку. Э, ну, кота привит ли кот против э, грибковых заболеваний? Вот когда был обработан кот. Если этого не произошло, то надо, если кот есть в охапку кота и бегом к ветеринарному врачу. Он проведет экспертизу, анализ, он проведет обследование, скажем так. Есть такой прибор, лампа Вуда, в ультрафиолете. Вот, направит на, на Чак, если есть Чак, если нет, обсмотрит кота под ультрафиолетом. И значит это дает грибок треховитон, дает зеленоватое, изумрудное зеленое свечение. Все, точную постановку диагноза э, на решать. И тогда лечим и кота, и ребенка. И все это. Дома обрабатываем фунгицидными препаратами. Они в зоомагазинах есть. А что вот значит обрабатываем? Обрабатываем. Взять фунгицидный препарат на животное и э, можно взять опрыскиватель, э, поместить определенное количество лекарств там в инструкциях. Все это есть. Вот. И побрызгать эти места обитания кошки. Ну, везде она обходит, понятное mm -hmm. дело. Ну, можно полы помыть с этим, с фунгицидным препаратом. И, все. и все. Вот, вот, вот смотри, дальше вопрос. А вот Федор Николаевич что-то было и опять прошел, и мы не успели. А сейчас Ты, я тебе да. верну. Здравствуйте, Федор Николаевич. Если... Кошка живет дома и никуда не выходит вообще нужно глистить обязательно обязательно животное необходимо глистовать три раза в год это оптимально три раза в год то есть каждые четыре месяца вот если вы сейчас спросите меня каким препаратом я не отвечу а отвечу так их привеликое множество они все наши ветеринарные антигельминтики очень хорошие очень качественные есть пасты есть порошки есть таблетки и все это дается по весу по возрасту в определенное скажем так Время лучше с утра, конечно, глистовать. Вот. Почему с утра? Потому что весь день впереди. Не дай бог передозировка, не дай бог что случится, чтобы потом в течение дня можно принять ветеринарному врачу Мира, а не на ночь. Вот. Их очень обязательно глистовать животные, Особенно как то перед прививкой, за, пусть за 10 дней, за 7-10 дней перед прививкой. И сезонно в марте, это надо угадать, чтобы вот перед клещом, если фронтлайн берете или любой другой препарат, вот, инспектор, вот, много их сейчас этих... Прекрасных препаратов Только не передозируйте, пожалуйста Согласно инструкции Вот и... А почему, осень... если кошка не выходит из дома Ее нужно глистовать, откуда она берет и Да снять? вы пойдете по нижнему парку Вы пойдете по верхнему парку Вы пойдете по лесопосадке Яйцо этого Токсокороза, токсокары Яйцо на каблук к вам прицепится Вы зашли домой стук где чё кошка вот она где-то что-то мгновенно это не хуже как я все время отвечаю на этот вопрос, это не хуже как рожа свиней или пострелил свиней вот казалось бы ну вот в стайке вот дома вот староюшки свинья вот не болеет вот почему-то да, летит вирус летит бактерии летит ужасный примагничивается свиньей и все на тебе свинья рожа все болеет иди федор николаевич также здесь попала яйцо все где-то что-то с продуктом с каким-то не скажу что вот с консервы не скажу что вы с базара с рынка принесли нет ну каким это, это есть вы не в безвоздушном пространстве. Перестраховаться лучше всего. Перестраховаться ну, лучше Даже всего. по воздуху может. Приносить. Воздушно капельным путем может. Ну ну трудно форточку залететь. Ну залети, захочет, залетит. Глистовать животное три раза в год по любому, где бы ни было. В общем, с одеждой, с обувью это да, приносится, приносится домой. домой. Да да. Дальше Хорошо. какие вопросы так. есть? А вот э, там, где говорят простригующие лишай, говорят, что внешне на коже кота все в порядке. Есть, внешне, в, может быть, внешне может быть все в порядке. Но э, через э, инкубационный период там больше двух недель, э, пока вроде бы ничего, а он уже контагиозен, он уже заразный, он уже, он уже споры уже есть, у него вы их не видите, я их не вижу, кот не знает, что они есть. А лампа вода, прибор высветит. Э, это, врач определит э, прибором. Надо провериться. Все. А не доводить до того, когда будут проплешены пятна от рубевидным налетом, как бы как бы посыпаны, как бы такие коричневые пятна уже лишай явный, уже клиника. Так до такого доводить нежелательно, конечно же. Так, а, да. А вы можете, вы на YouTube, да, эфир. мы выложим этот прямой эфир на YouTube. то будет информация всем доступна. А вот сейчас нету. YouTube. Ага. А... Понятно, а вот беспокоиться, что маленький ребенок и бабушка говорят, что не надо глиста, глистовать. Я всегда спрашиваю, когда он вот приходит ко мне, я сейчас отвечу быстренько. Он будет смешной, но это будет ответ. Приходит владелеца. Вся из себя такая, все. Вот доктор, вот-вот-вот, Федор, что посмотрите. Начинаешь смотреть, ага, поставил, ага, диагноз, так, вот это, вот, все, все понятно. Начинаешь, а, а что вы делаете? А зачем вы? А чего вы? А кто? А я в интернете читала так, а сказал так, а заловка сказала так, а сноха рекомендовала вот это. Я говорю, а я вот это, вот это, вот это, вот это знаю. Я говорю, вы кем работаете? А я бухгалтер. А бухгалтер? Ну тогда говорю, конечно. Ну тогда, конечно. Вот. И бабушка. Ну, бабушка. Мудрая женщина, все хорошо, все нормально. Это все равно, что, все равно, что кормление. Вот я. Дальше будут вопросы? Или нет, я скажу, что кормление либо натуральным кормом своим, что мы сами кушаем, кашу рисовую, супчик рисовый, допустим, курочку, допустим, овощи, кисломолочная диета, вот это. Либо э, коммерческие корма, которые в магазине. Вот чем лучше, смешивать можно ли, нельзя ли. Вот, вот раньше бабушки наши чем кормили? Только натуралкой. И животные, и жили, и, и это, и здоровые, и живые были, все нормально. Здесь не надо слушать. Бабушку. Бабушку надо слушать всегда, но в специальных вопросах лучше послушать специалиста. Не меня, а послушать специалиста. И тебя тоже. Ну, и меня, может быть, немножечко. Далее, тут не выходит вообще. тут отвечали, расскажите про сухой корм для кошек. Да, расскажите еще про сухой корм для кошек. Да, его великое множество, его великое множество этого корма, вот, есть и есть разные фирмы конечно если вы возьмете не хочу я никого обидеть если вы возьмете китикат Вискас, феликс вот эти корма но там много клетчатки они ну не скажу что уж такие прям э, из себя а вот Хилс, сраил канин пурина шеба вот эти корма и ценовая политика немножко так это они идут прекрасный корм сбалансирован по витаминным минералам сбалансирован по э, обменной энергии они прекрасно по корма и Прекрасно поедаются животными, хоть кошками, собаками прекрасно поедаются. Но только, пожалуйста, послушайте, дайте по норме. Только норму. Вот, допустим, написано 60 граммов в сутки. Вы даете 30 граммов утром, 30 граммов вечером. Пускай у вас сердце кровью не обливается. Не обмирайте, пожалуйста. Наестся животного этим. Наестся. И будет хорошо. Хватает ей для жизнедеятельности. До вечера. Вечером она еще порцию возьмет. До утра опять. А если вы насыпите в чашку, разбежались на работу, в институт ушли, туда-сюда все разбежались, все, кошка поела, через полчаса опять приходит поезд, через три часа еще приходит. Это не кормление. Это обман пищеварительной системы. Так не есть хорошо. А чем это плохо для плохо вот чем. Плохо вот чем. Когда животное съело свою порцию корма, наелось, не наелось, но оно наелось. Вот наелась, и, и вы также, и я также, наелся, из стола надо выходить с чувством легкого недоедания. Вот тогда будет все правильно. Через 25-30 минут это проходит и наступает чувство сытости, когда на на на начинается переваривание пищи. Все, чувство голода мы уже не ощущаем. Все нормально, хорошо у нас, хватает энергии. Что получается? Что получается? Поела кошка корм, съела, все. Нормально, хорошо. Начинается процесс пищеварения, переваривается все хорошо, все расщепляется, движение пошло, пошло, пошло, пошло, пошло, пошло, пошло. Вышла, сходила она по своим делам, все, пусто, ей энергии ей хватает, нормально. К вечеру через какое-то определенное время она проголодалась. Что значит проголодалась? В желудочный в желудок и поступает. Желудочный сок, начинают активизироваться ферменты разными железами, поджелудочной железой, печень там все, все, все, почки там работают так а так уже. Пора кушать, пора обедать. Есть сигнал. В головной мозг идет сигнал, пора обедать. Головной мозг выдает назад, желудочный сок выделяется, все, все, все. А время, а ей поесть-то нечего, она проголодалась. Вот. А время 8-9 вечера уже скоро все, выкормить ее. Организм подготовился к следующей порции приема корма и он лучше и качественнее и полноценно переварится и тогда будет животное живое и здоровое и работают функции нормально нежели вот наелась кошка через какое-то время поела еще и у нас и, и мы и также перекусы эти они вредны не надо. А вот по режиму. Почему мы, когда дома были до 18 лет, питались там так и так, ушли в армию, первые 3-4 месяца нам ну не хватает еды. Отцы, командиры, ребята, через 2-3 месяца все будет в порядке. Точно! Вошли в режим, вошли в систему, а нагрузка-то какая в армии? И все, и у нас все встало на свои места. Два года служили хоть бы что. А вот так. У кошки Поверьте. нагрузок нет вообще никаких, и будет хорошо. Смотр... Вот вопрос еще какой. У кота Правда. был... У кошки ринотрихиид. С чем взрослые можно их взять? Вот был коронавирус. Я понимаю, угу. что это такое, прекрасно знаю, да. Вот. Но и профилактировать эти болезни тоже как взрослые. Но у взрослых иммунитет больше, сильнее. Иммунитет развит, что э, они переболели, их лечили, э, тоже может выработаться, э, ну не скажу, что стойкий напряженный иммунитет, но тоже может вырубаться иммунитет. Они переболели, плюс ко всему еще лечение, и все, все, Я бы не сказал, что не берите. Можно взять. Если есть где в другом месте взять почище животных, Это... конечно, лучше в другом месте. А если э, уж вам здесь нравится, возьмите здесь. Да, Ничего страшного. Вязать, да? Сейчас взрослые здоровые, можно ли их вязать? Да. Угу. Взять, взять, вязать, взять, вязать. Можно. Можно. Можно. можно. Угу. Так, вот у нас есть вопрос. Еще у кошки... Пирхать мелкая. Это норма. Я отвечал на этот вопрос. но отвечал на этот вопрос. Линька, перхоть вот это Ну, что такое перхоть, вы знаете, это, естественно, кожа производная от кожи, и все, все, Если чрезмерное, то это может быть связано с нарушением обмена веществ. Это может быть связано с авитаминозом. Это может быть связано с неправильным кормлением. Это может быть связано с, с многими другими нарушениями. А если умеренно, умеренно, ничего страшного. Вот еще как раз вот перхоть и.. Всплывает у меня полный ответ, если это просто купать животное. Вот как часто можно... Задают вопрос, купать животное, стоит ли купать, нет. Ну, кошку купать не, не есть хорошо, нежелательно. Кошка по-хорошему должна мыться сама. Она знает, где себя облизать, где подлезать, где что сделать, где как, что. Она, как правило, собаки, ну, спаниель, конечно, это без воды никак не может. Порода такая, спаниелька. Вот. Там да. Ой. А и так, если на улице ходят где-то э, рядышком, лапки с улицы, если грязь там особенно, или там дождичек, сырая погода, лапки вытерли влажной тряпочкой, протерли сухой э, этой бумажечкой, протерли все и, и живее на себе. И так это. Вот. А перхоть это не следите, смотрите, чтобы не было чрезмерно э, сыпалось и все. Э, отрегулируйте по витаминному, минеральному питанию э, рацион. И все. Угу. Вот можно дальше продолжать свои вопросы, которые. А вот здесь заданы. вот вопросы еще есть, секунду да, да, одну, да. секунду. Вот одну. которые тебе задавали Кошка свежие, приучит. свежие вопросы, потому что я мог на многие отвечать уже. Ищи, сейчас найдем мы. Вот первые, которые я тебе присылала. Что можно давать кошки в виде э, юля морская? Ну, давнейшней. Ну, ничего страшного. Спасибо большое за информацию. Не скажете, что можно давать кошки в виде лакомства из человечьей еды? Моя обожает консервированного тунца и креветки. Это вредно. Чем вообще побаловать? Вот. Я уже сейчас отвечал и раньше, и всю жизнь говорю, что если вы будете кормить коммерческими кормами, то ни в коем случае не, нельзя, и нежелательно, не рекомендовано давать... Свою пищу. Если вы кормите своей пищей, то не надо подмешивать э, коммерческие корма. Э, это не сколько вредно, сколько это обманывается пищеварительная система. Но в виде лакомства можно. Они же, опять же, если вы кормите коммерческими кормами, этими, вот, они же есть э, палочки специальные, там, там есть лакомства для животных. Вот там можете взять их. Они, то есть в магазине, магазине в магазине, покупать. Да. А вот конкретный э, ответ должен быть – на конкретный ваш вопрос. Из человечьей еды. Вот. консервированного тунца. Креветки дать можно, но не часто. Тунца я бы не давал. Вот. Вредно. Эм, ну, нисколько, нисколько. Ничего страшного. Ничего страшного. В консерве ничего страшного нет. Но рыба все равно рыба. Противник я. Потому что там очень большое количество фосфора и нарушается кальций фосфорный У котов сплошь, если кормить рыбой и молоком, сплошь Бочекаменная болезнь развивается, а у кошек может быть цистит и нефрит, и болезнь почек. Mm -hmm. да. а хочешь а я... пересесть? Да. Нет, нет, не хочу пересесть, и сядь. Вот, mm -hmm. все, вот теперь хорошо. Все. Вот, вот таким вот образом. Вот. Все, всего понемножку можно. Не надо так это вот прям вот, нельзя категорически, и все. Всего понемножку можно. Ничего страшного в этом не будет. И Вы же не каждый день будете неправильно кормить а время от времени раз от раз вот и еще нельзя ни в коем случае когда вот живет у вас киска своим вот живете вы семьей все нормально все приходят гости новый год праздник 7 ноября ура 1 мая все приходят гости начинают пичкать ее вот этого никак нельзя допускать не надо не надо кошка собака особенно конфеты сладкая сладкая собака вообще категорически все равно что коту рыбу нельзя давать также и Сладкой собаке. Так, еще вопрос. <свот> расскажите, Лариса, Лариса, расскажите, пожалуйста, про линьку собак. Можно ли процесс как-то ускорить? Я отвечал на этот вопрос. Отвечал я на этот вопрос. Вот опять же все это. Если задерживается линька, задерживается линька вы это увидите. А если это не задержка, а заболевания вы можете не отличить здесь разберется ветеринарный врач а ускорить так правильное кормление правильное сбалансированное я не устану повторять питание вот оно и чесать вычесывать можно вычесывать можно чесала специально есть в магазине сейчас ведь всего полно можно вычесать и все и это быстренько быстренько уйдет ирина оканчено, если я правильно прочитал. Спасибо за информацию. Моя кошка обожает любую зелень, но зачастую, возможно, в 80% случаев, через небольшой промежуток времени, ее с этой травой рвет, с этой же травой рвет. Подскажите, пожалуйста, нужно ли ограничить в таком случае доступ к траве? И зачем тогда она все равно упорно продолжает не тянуться? Заранее спасибо за ответ. Это мой был первый ну, ответ да, на это, это. Вот как раз про это. От котов. А почему у кошки может пахнуть ухлятина изо рта? много причин э, с, с плохого запаха из ротовой полости много причин здесь надо посмотреть здесь надо посмотреть зубы первое что должен посмотреть ветеринарный врач если с зубами все в полном порядке смотреть толстый кишечник надо обследовать толстый кишечник это нарушение работы желудочно-кишечного тракта и опять же неправильное сбалансированное кормление или может быть не сколько неправильное сколько ну нехорошее, скажем так, кормление. Вот. Или кормить одним видом корма, или смешивая корма, то вот может быть, может быть запах. Ну и проверить работу пищеварительной системы. Это зависит от работы пищеварительной системы. Угу. Ирина Вольф. У меня британец, ему два года, и он с самого раннего детства отказывается есть сушку. Я понял сухой корм. Угу. Все, что согласен, консервы фирмы Шизер. И только в составе тунец, тунец с креветками. И только поверх этой консервы насыпаю сушку. Роял-канин. Роял-канин неплохая М -м, консерва, скажем так. Консерва. Только тогда он все съедает. Это утренний рацион. Вечером грудка курицы. Вот уже неправильно. Любит очень мясо говядины, но однажды был понос. И врач рекомендовал остановиться только на грудке. Что же делать, если кроме тунца ничего не воспринимает? О -о -о. Вот Отказывается есть. Все. Ничего тут страшного нет, но если он есть тунца, значит значит пусть есть тунца. Вот. А вы даете утром одно, вечером другое, потом опять так. Ни, ни, ни, я так не могу рекомендовать вам. Вот. И самое главное, у многих вот вопроса, что делать? И вот, вот такое впечатление, как будто вот что делать? Ну, ну что делать, приучать, волю в кулак и все. Дать вот это вот. И пусть если что нужно, то пусть есть. Смотрите здесь, вот, по-моему. Вот а вот, э, Коту э... нашему... Андреева. Mm. Коту нашему. Пару лет было, жил в доме, на улице ходил. Ближе к лету шерсть стала клочками лезть. Посмотрите, умер. Из-за чего умер? И что это было? Ну, по всей севере. Ну, трудно ответить на этот вопрос, mm. чтобы вы получили удовлетворительный полный. Ответ. Трудно очень. Причин-то может быть и много. А возраст пару пару лет. Угу. Вот. Ну, тут, тут может быть пищевое отравление. Тут может быть не только пищевое, а вообще отравление. То есть -то вот -то. Эта шерсть со смертью не связана. Нет, тут вот, тут связано, тут связано. Вот. Вы видите, вот есть причина заболевания, а есть следствие. Надо отследить причинно-следственную связь. Надо найти значит в чем где собака порылась, как говорится, где собака зарыта? Вот. Отследить причинно-следственную связь, убрать причину, следствие идет само собой. А здесь, вот в вашем случае, однозначно на этот вопрос никто не ответит, никто не ответит однозначно, но там, видимо, было либо отравление какое-то, а потом на фоне этого отравления начали развиваться клинические признаки, как то выпадение шерсти, тусклая шерсть, запах изо рта этот же, угнетенное состояние, понижение температуры ли, и все, и все, и все. Вот это и привело. Вот только так. Вот тут есть вопрос да. mm -hmm. про прививки. Скажите, пожалуйста, сколько должно быть сделано прививок кошкам, если обязательные? Э -э сколько должно быть сделано? Я давайте изначально на это, на это просто отвечу, как, насколько я разбираюсь в медицине, и вы все поймете сразу. Когда вашему котеночку или щенку исполняется два месяца, ну чуть-чуть два месяца нету, вы его глистуете. Дали препарат антигельминтик от глистов. Все, проглистовали. Нормально. 7-8-10 дней пройдет. 7-10 дней пройдет. Вы идете к ветеринарному врачу на прививку. Вакцины тоже, как и многие другие биопрепараты наши ветеринарные, в огромном количестве. Их очень много, они все разные, но принцип один – Эм, вирусный интерит, гепатит, чума, лептоспироз Вот эти вот эти вот эти заболевания вот. У кошек тоже там свои Мультикан у собак, мультифел у кошек Мультифел-4 мультифел 4 и бешенство вот. Это из нашей вакцины, отечественные, Очень неплохие вакцины, держат иммунитет Первый раз вы прививаетесь вакциной мультифел Про Вот Привили, посмотрели, врач привил, дал рекомендации Не купать, не гулять, 21 день у вас строгий карантин Через 21 день вы приходите вы приходите к врачу к этому же, он делает ревакцинацию, повторно вводит эту же прививку, плюс добавляет бешенство, уже с бешенством. Все, животное считается привито. Через 21 день, через 30 дней у вас у кошки выработался стойкий напряженный иммунитет, и год кошка у вас считается привита. Потом вы дальше продолжаете жить и здравствуйте с этой киской, Три раза в год выглистуете киску, как мы договорились раньше, и один раз в год потом прививаетесь, и все, и все, и больше ничего делать не надо. Вот. Против шеи, блох клещей там вы обрабатываете это в течение течения. Один раз в год что это за прививка? Комплексная, комплексная прививка против токсокороза, кошек или против вирусного интерита, собак, гепатита, чумы и все. И бешенство. Вы уже будете делать следующую прививку через год. Уже полный комплекс один раз с бешенством. Главное, чтобы животное было привито против бешенства. Вот. Это важнее и важно. А почему это важнее, важнее Потому что вирус бешенства, потому что бешенство не лечится абсолютно, и потому что это антропозаонос болеет и человек, и животное. То есть можно заразиться от кошки? Легко, легко кошка и... укусит человека, если она поражена вирусом бешенства. Вирус попадает в кровь, и тельца бабешенегрин в головной мозг, и все. И конец. И человеку? Конечно. И человек умирает. А, какой кошмар. Значит, вот такой вопрос, не такой страшный. Ольга Сереброва. Здравствуйте, Федор. Подскажите, пожалуйста, у нас настало время делать прививку. Но кошечке сейчас положение. Можно поставить прививку или лучше подождать? Вот как раз созвучно доченька мне нашла созвучно к этому вопросу. Давайте так. Я так витиевато отвечу, и вы меня поймете, Ольга. Если кошка беременна первой половины, вот есть беременность у кошки. Давайте так разделять. 56 дней. 63, там 56, вот 63. Вот. Первая половина первой половины. То вот разделить на половину срок беременности. Вот. Если она первая половина первой половины беременна, можно привить, ничего страшного не будет. Ничего страшного не будет. А уже там во второй половине, ну я бы, наверное, не рискнул. И так, и так. Вот. Можно прививку сделать. Потому что если только она одну ее получит, если у вас не... Э, да, ну, конечно, одну, она взрослая, то тогда туда можно. Можно? Угу. Так, еще вот что есть? есть? Вот этот. Угу. Здравствуйте, интересует профилактика болезней почек у кошек. Два года назад были проблемы, плохие почечные результаты. Крови, результаты крови, высокий сахар. Так ветеринарный врач сказал. Предложили усыпить, но попробовали лечить, если сам организм справится. Сдали один укол и подкожно ввели воду. Исключили углеводы из питания. Стали гулять на улице, спрашивали про профилактику. Сказали, ничего не надо. Даю котлервин один раз в квартал. Друзья мои, ну как-то здесь немножко витиевато, закручено. вот Почки и сахар я бы тут не, не, не сильно связывал. Тут сахар значит сахар, а почки значит почки. вот Если лечить почки, то это нефрит, пилонефрит, вот, нефрозы, всевозможные, уретриты, цистит, это болезни э, мочевой системы. А сахарный диабет, это сахарный диабет. Надо отдифференцировать, отличить. Мне трудно сказать все-таки. Вопрос, вопрос да. не то, что некорректно задан, а он. Или или вас ввели в заблуждение, когда врач. Я не хочу еще сказать плохо о врачах. Нет. Вот. Сахар в крови, это значит, надо. Э, переобследуйтесь и исключите.. Э, этот диабет. А если почки лечить, ну, у них великое множество препаратов, они лечатся, и почки можно лечить у животных. Лечить почки можно. Много препаратов хороших. Врач знает. Татьяна Дубова. Здравствуйте, Собаки 10 лет. 7 лет была на Акане гипер... гипоаллергенном. Три года назад переехали в другой регион. Из-за отсутствия хороших кормов пришлось перейти на каши. Сейчас опять хочу перейти на сухой корм. Perfect fit. Можно ли? Можно! Легко и просто. Легко и просто. То, что вы перешли на кашки, то, что вы кормили своим кормом, это совсем неплохо, но только этот корм необходимо балансировать по витаминно-минеральному э, питанию составу. Калий, кальций, магний, цинк, железо, пусть будет витамины А, Д, Е, вот, сбалансировать. Они есть в зоомагазинах, их великое множество, ценовая политика разная. Средние цены возьмите, там, 200 рублей, там, 250, там, 100. А не надо за 800 рублей брать, и там, навороченных. Они и эти хороши, наши э, витамины. И все, и добавляйте в, в, в корм, кошка, и рацион сбалансируется, и все будет прекрасно. Еще есть, да? М -м. Добрый день, доктор. У меня кот, помесь сибирского и перса. Ему уже пять лет, кастрирован. Иногда он ездит на попе. Думаю, глистов и сколько раз в год глистогон давать. Заранее благодарна. Мы отвечали на этот вопрос. Три раза в год глистовать. Но если вы хотите проверить, и чтобы диагноз был поставлен точно, в ветеринарную клинику, лаборатория, если есть лаборатория там, они вас в течение 10 минут все это возьмут соскобы, возьмут кал, э, исключат яйца глиста, и уже точно скажут что и как, и подберут антигельминтик. Проглистовать раз и навсегда. Дважды надо проглистовать, допустим. Если обнаружены яйца, дважды проглистуете, там, э, с интервалом 10-12 дней. И избавитесь а потом три раза в год будете глистовать и все, угу. и все. Попей, а, подскажите пожалуйста вот мы ведем трансляцию хорошо ли слышно а, если хорошо слышно пожалуйста поставьте плюсик или помашите в общем как-то объявитесь да. А, да хорошо ли видно в общем так как мы уже долго говорим какую-то э, папа долго говорит какая-то техническая сторона вопроса нас интересует а то, может быть, это все просто не слышно и не видно. Ну, говорят, ничего, вот слышно вроде и а видно. Ну, и прекрасно, ну и прекрасно люди. Угу. Люди отзываются а, живо. Э, да, да, да. Э, дело в том, что у нас до конца эфира осталось, э, так, меньше 10 минут. И если у вас есть какие-то еще вопросы, задавайте. Весь эфир у нас будет ну, в общей сложности, будет длиться 45 минут, вот 37 минут уже прошло. Вот еще два вопросика есть, и еще один вопрос из этих, вот про Йорка тут. Про Йорка тут, это я сейчас отвечу. Вот. Света? Добрый день, скажите, можно Йорку... Кормить только сухим кормом. Раньше был натуральный и консервы, и, и были частые проблемы с желудочно-кишечным трактом. А на сухом вроде их меньше стало. Если вы подберете определенные фирмы сухой корм для Йорка, они прям есть специальные, то ничего страшного в этом нет. Но только так, как я сказал, норма. Ни в коем случае нельзя, чтобы корм лежал в свободном доступе животному. Категорически этого нельзя. Ну, не надо этого делать. Еще. Добрый день, щенок Йорк, 7 месяцев, прихрамывает на заднюю лапу, падений, травм не было, начала давать хондроксин, что еще можно предпринять? Ну вот видите, однозначно на это, я специально его зачитал, однозначно на этот вопрос ответить очень сложно ну, может быть, повреждение, может быть, бежал, потянул связки какое-то время, похромает он. Если уж совсем долго хромает, то тогда к ветеринарному врачу сделать рентгеновский снимок, э, хороший рентген найти. Сейчас есть хорошие рентгены, есть, работают они. Сделать хороший рентген, э, и врач определит. Ну, может быть, трещинка по какой-то причине, может быть, да много причин, много причин. А так заочно трудно ответить на этот вопрос. А вот это тоже я э, его упустил. Здравствуйте, померанский шпиц хрипит, кашляет периодически, рентген показал сужение трахеи и, возможно, коллапс, прописали гормон. Вопрос, нужно ли э, делать сейчас трахеоскопию да, или это не столь пока необходимая процедура сейчас? Все по показаниям, мне бы его обследовать, бы мне бы его посмотреть тоже, но написали бы замечательно ответ, вопрос хороший, качественный, вот, расширяющие эти вот эти препараты бы поприменять, применять, если долгое время вот такая вот штука происходит, то можно сделать и нужно сделать, вот, Попробуйте так, подождите, посмотреть, и можно сделать. Вот новый вопрос. Да. Все. Нормально ли клочки шерсти на одном боку у сфинкса в возрасте 6 месяцев можно расчесывать, ведь пройдет? Можно, нормально, ничего страшного в этом нет. Не беспокойтесь, ничего страшного в этом нет. Работайте, расчесывайте, и, и, и все хорошо. И вот я все-таки, мне не дает покоя... Он здесь есть вопрос? но он, шпиц. Шпиц, шпиц это хорошо. А про Йорка? Женщина спрашивает. Э, ответьте, пожалуйста, порекомендуйте. Вот хотим взять собачку домой, дети. Все хорошо. И хотим взять Йорка. Но говорят они вот там э, такие слабые болезни. Совершенно правильно говорят. Все Йорки, давайте вот так вот попробую насколько я разбираюсь в медицине, в ветеринарной. Я вам отвечу вот так. Все Йорки, 99% из Йорков, э, они все сердечники. Все сердечники. У них Проблемы с сердцем, заболевания сердечно-сосудистой системы. Все французы до единого, они аллергики, вот типичные аллергики, вот, гонятся за породой, а упускают, упускают хорошие качества у собак. За овчарки, восточно немецкие овчарки, собаки, у них слабость задних конечностей, там с суставами проблемы. Вот. У каждого, видите, пекинесы, у них с глазами вечные проблемы. Вот. У каждой собаки что-то есть. И если вы не хотите, э, ну, если вы живете в Москве, э, тут есть ветеринарные клиники, э, которые могут вам помочь э, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, йорков, я знаю, вот. то имейте это в виду, что чаще всего, чаще всего. Но если вести правильный образ жизни, там где-то профилактировать, может быть, что-то э, кормить правильно. Ну, будем надеяться, что ваш Йорк избежит, если вы хотите именно Йорка. А имейте в виду, что я хотел э, ну, сказать то, что я знаю, что все Йорки сердечники. И причем проявляется так, вот приходит с Йорком, доктор Федор говорит, ну, смотрите, пожалуйста, вот кашляет, хы -хы -хы -хы, вот сколько времени кашляет, кашляет. Вот там легкие брохи, застудил и все, и все. Ничего похожего. Это не, это кашля сердечного происхождения, а не легочной. Это не простуда. Это заболевание сердца. Малый круг кровообращения и, и, и, и, понеслось, и понеслось. Поэтому надо расширенная, обширная потом диагностика и лечение. Вплоть до операции на сердце. вот, ага, все. Ну что, вот у нас осталось три минуты. Ты можешь сказать, как тебе первый прямой эфир? Мне Можно... понравилось то, что. В прямом эфире задаются вопросы, живо мне показалось. Не знаю, сколько человек было, очень трудно посчитать и можно ли это посчитать. И все-таки люди заинтересованы, это замечательно. Если вы в YouTube зайдете вот, после прямого эфира сейчас, если вы в другое время какое в Instagram будете задавать вопросы там, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы с удовольствием отвечу помогу чем могу я помогу опыт есть знания есть силенка есть еще я вот как-то выложил в одноклассники свое выражение очень хочется делать добрые дела лечить учить любить вот вот так вот как-то вот а многим действительно вот сколько вот я не делаю в в Ютубе уже это многим помогаю. И не то, что я там хвастаюсь или что, но люди, люди благодарят, отзываются хорошо, и это действительно помощь. Конечно, я не прооперирую, конечно, кота я не подкастрирую. Сейчас вот давайте кота я По интернету. Да, вот. Нет, конечно. Вы, да и вы это все прекрасно понимаете, но вопросы адекватные, а то прям иной раз вот аж охота, ну не хочу, не буду а сердиться, что вот, доктор, а вот что вот дать вот то-то, ну вот дайте вот это, ой, а как, ой, а что, таблетку, ой, а как я буду давать, ой, он не дается, ой, а он то, ну, ребята, ну, ваш кот, ваша собачка, давайте как-нибудь это, я же не приду к вам в Краснодар давайте таблетку, правильно, понимаете, и это тоже, это важно, а так, помогу, вот, что знаю, расскажу вот О, пишут, уже. что да. будут ждать еще эфира. Это и... уже от доченьки зависит. Она у меня режиссер. Ты будешь нужно мы тогда зададим такой вопрос. Сколько бы вы хотели прямых эфиров видеть, там, раз в месяц или два раза в месяц? Как вам вот с этим удобно? Чаще задавать вопросы в прямом эфире, или достаточно вот там раз в месяц сделать? Спасибо. Спасибо. Вот спасибо за эфир, мне угу. пишут. А я отвечаю, спасибо вам большое за то, что вы так живо приняли участие. И за то, что вы заинтересованы в этом. Врач лечит человека, а ветеринарный врач лечит человечество. И это так. в самом деле так. На такой ноте мы заканчиваем прямой эфир. Всего вам доброго. Угу. Удачи, здоровья главное вашим питомцам. А уж если что, не здорово, и немножечко обращайтесь. Чем можем, поможем всегда.